и ожидаемых результатов. Это логическая функция, которая служит для возвращения разных значений в зависимости от того, соблюдается ли условие. Давайте рассмотрим синтаксис функции «если», где лог выражения является обязательным условием, которое нужно проверить, значение «если истина» тоже является обязательным значением, которое должно возвращаться, если лог выражения имеет значение истина. Значение если ложь не обязательное значение, которое должно возвращаться, если лог выражения имеет значение ложь. Давайте рассмотрим простые примеры функции если. В ячейке B2 я введу простую формулу. В этой ячейке я ввожу знак равенства, если и круглые скобки, в которых ввожу аргумента 2, равно, да, которое я беру в кавычки. Точку запятой, число 1. Еще раз точку запятой и число 0. Важно. При использовании текста в формулах заключайте его в кавычки. Единственным исключением являются слова «Истина» и «Ложь», которые Excel распознает автоматически. Эта формула означает, что если A2 равно «Да», то возвращается значение «1», в противном случае вернется значение 0. Введу еще одну простую формулу. В ячейке А2 ввожу знак равенства, если и круглые скобки, в которых ввожу аргумент B2 равно число 1, затем точку запятой, да, снова точку запятой и нет. Это значит, что если b2 равно 1, то вернется текст да. В противном случае вернется текст нет. Функции если можно использовать для сравнения и текста, и значений. Рассмотрим еще несколько примеров. В ячейку c2 я ввожу знак равенства, если круглые скобки, в которых ввожу аргумент b2, знак больше, а2, точку запятой, слово превышает, обязательно в кавычках, 5 точку с запятой и в норме, это значит, что если b2 больше а 2 то вернется текст превышает, в противном случае вернется текст в норме. Далее в ячейку d2 я ввожу знак равенства. Если круглые скобки, в которых ввожу аргумент b2, знак больше, а 2 точку запятой, снова b2, знак минус, а 2 точку запятой и число ноль Эта формула возвращает не текст, а результат математического вычисления. Она означает, что если значение расход больше выделенный объем, то вычесть выделенный объем из суммы расход. В противном случае ничего не возвращать. Рассмотрим еще один пример. В ячейку Е10 я ввожу знак равенства. Если круглые скобки, в которых ввожу аргумент d8, равно да, далее точку запятой, е 6 знак минус, e8, снова точку запятой и e6. Это значит, что если d8 равно да, то вычислить общую сумму ячейки e6 и вычесть из нее сумму ячейки e8. В противном случае оставить ячейку e6 без изменений. Рассмотрим пример использования функции если для проверки ячейки на наличие символа. Иногда требуется проверить ячейку на наличие информации. Обычно это делается, чтобы формула не выводила результат при отсутствии входного значения. Для этого я ввожу знак равенства если круглые скобки, в которых ввожу А2, равно кавычки, далее точку запятой, слово пустая, снова точку запятой и не пустая. Это значит, что если в ячейке А2 ничего нет, вернуть текст пустая. В противном случае вернуть текст не пустая. Пример вложенных функций если. Если у простой функции если есть, есть только два результата истина и ложь, то у вложенных функций может быть от трех до 64 результатов. Рассмотрим на примере. Я ввожу знак равенства, если, круглые скобки. В которых ввожу А2. Равно. 1. Далее точку запятой. Да. Снова точку запятой. Еще раз если. Еще одни скобки. В которых ввожу А2 равно 2 точку запятой далее нет еще одну точку запятой и возможно это значит что если а2 равно 1 то вернуть текст да в случае если а2 равно 2 то вернуть текст нет в противном случае, вернуть текст возможно. Обратите внимание на две закрывающиеся скобки в конце формулы. Они нужны для того, чтобы закрыть выражение для обоих функций если, которые использовались в данной формуле. Возможные неполадки 0 в ячейке Это значит, что не указан аргумент значения если истина или значение «Если ложь». Чтобы возвращать правильное значение, добавьте текст двух аргументов. Или значение «Истина ложь». Имя в ячейке. Как правило, это указывает на ошибку в формуле. Проверьте формулу.